У нас здесь нисходящий тренд, значит движение должно быть дальше по тренду. Хм. Надо бы зайти в сделку. Так. так, все, пора вниз. Да куда ты летишь вверх, ну блять, должно быть вниз, нисходящее движение. Что это за хуйня? Блядь баный в рот, блядь С этими фьючерсами, сука Ну за мне все это, блядь Долбоеб, стопы надо ставить Это что такое? То, что спасет тебя, сука, долбоеба. Да иди ты нахуй. Сам пошел нахуй, тишу, долбоеб. Всем привет, это Чентрикоин, и я думаю, эта сценка была у каждого долбоеба. Вот. Сегодня у нас будет видос про фома и риск-менеджмент. Поэтому погнали. Что такое фома? Фома это fear of missing. Out. То есть это синдром упущенной выгоды. Что такое риск менеджмент? Дальше будет разговор психологический про жадность и про риск менеджмент. Поэтому дослушайте до конца. И в конце видоса я вам покажу, как рассчитать стоп, как рассчитать процент, как рассчитать РАЕ и как рассчитать ПНЛ. Приятного просмотра. Риск-менеджмент это менеджмент управления своими рисками. Рисками по заходу в сделку, по определению рисков своей сделки, по риск-реварду, то есть по потерю, потеря по стоп-лоссу, заработок по take профиту и так далее. Когда вы торгуете с риск-менеджментом, у вас должна быть торговая стратегия и отклонение от торговой стратегии будет считаться нарушением Риска. Как новичку начать соблюдать риск менеджмент? Для этого вам нужно будет брать свой депозит, выделять процент от него, который вам не жалко потерять в случае, если сделка пойдет не по вашему анализу. То есть, например, у меня это 0,5% от торгового депозита. То есть, если у меня депозит, например, 1000 долларов, то это будет 5 долларов по стопу. То есть, если у меня депозит 1000 долларов, то 0,5% риска это будет... 5 долларов от 1000. То есть при заходе в сделку я буду выставлять такой стоп-лосс, подбирать его либо моржой, либо же плечом, либо же риск-ревардом самой сделки, чтобы потеря моя по стоп-лоссу была не больше 5 долларов, а заработок минимум 15. долларов. То есть примерно так. Это на пальцах я объяснил. Итак, пройдемся по Жадности, то есть по ФОМО. Жадность это проблема и многие начинающие, даже опытные трейдеры сталкиваются с жадностью. Это такое чувство, которое заставляет тебя поверить в свое превосходство над рынком. Например, это открыть много сделок, тем самым нарушив риск менеджмент. Второе, это продолжить торговать, понеся убыток. Третье. Отказаться от фиксирования прибыли в надежде, что получится заработать еще больше, чем у тебя минус. Четвертое. Это усреднять убыточные сделки, потому что все вот-вот должно развернуться. А, и пятое. Это поверить в безотказность своего действия, хотя никакое твое действие не отрабатывает на 100%. Например, кто-то внезапно сделал 10 миллионов из одной тысячи. Это редкость такая, что... Не знаю, это то же самое, что выжить, если у тебя там 10 раз молния бебят. И начитаются вот этих луна-трейдеров, э, FTX-трейдеров, которые заработали миллиарды, блядь, на падении этих монет. Или же тех, кто там поставил биткоин на 125-е плечо и ждал 3 года, там, допустим, роста. Это, блядь, бывает ну, очень редко. А вот есть и другая каста людей. Это те, кто не спешат разогнать свой депозит, действуют осторожно, торгуют по риск-менеджменту, с мани-менеджментом, придерживаются всех правил торгуют по торговой стратегии и так далее. Вот. Они неспешно зарабатывают и изучают какие-то новые инструменты. Однако их работа окупается очень медленно. И под влиянием своей экспертности они допускают себе больше экспериментов. Измените перспективу. Вместо того, чтобы быть жадным деньгам, станьте жадным к своему профессионализму. Как ни парадоксально, если ты перестанешь концентрироваться на деньгах, они придут. Заведи свой дневник, начни анализировать свои сделки, какие были причины для входа, нужно ли было открывать эту сделку или лучше было бы подождать. Если ты действовал под влиянием эмоций, то почему? Развивайся, расти и когда получаешь заработок, выводи немножечко, чтобы себя поблагодарить. Ты даже можешь становиться лучше, но твой торговый результат может не изменяться. То есть ты можешь зарабатывать в ноль и выходить в ноль там, за квартал, за месяц. Это хорошо, это лучше, чем минус, понимаете? Если ты будешь идти шаг за шагом, ты станешь более стабильным и прибыльным трейдером. И когда это произойдет, выведи себе немножечко и поблагодари себя за то, что ты такой красавчик и все правильно делаешь. У тебя все получится, главное не играй в казино и... Торгуй с холодной головой. Сейчас я покажу вам то, зачем вы сюда пришли. Конечно, у меня уже пол четвертого ночи, но что поделаешь видос, а сам себя не сделай. А давайте разберемся с торговой стратегией. Что это такое и зачем она нужна? Торговая стратегия это то, сколько вы будете каждый раз потеря по стоп-лоссу и потеря по стоп-лоссу на день. Также некоторые правила, которые вы будете придерживаться в торговле. Давайте пробежимся по моей торговой стратегии. Я трачу. 0.5 риска на сделку и на день я трачу 1.5%, то есть это 3 сделки по стопу и я ухожу с рынка до следующего дня. Также одно из главных правил это торговля вне новостей, то есть я новости не торгую и не брать учет новостные условия, то есть будто это новостные пои и так далее. Вот По торговой стратегии мы пробежались, давайте рассмотрим теперь риск менеджмент. Давайте возьмем любую сделку, представим, что у нас есть какая-то сделка, вот э, там 0.5 ордер блока, мы зайдем в лонг, вот. ставим стоп за ордер блок, тейк на снятие ликвидности. У нас получается риск ревард один к 6 и 63, то есть один к шестьдесят три. Вот, то есть это соотношение риска к прибыли. Давайте представим, что депозит у меня 100 долларов. Если брать риск 0,5 от такой маленькой суммы, то вы ничего не заработаете и просто будете дрочить копейки. Поэтому чем меньше у вас депозит, тем больше вы берете Риск, потому что депозит у меня намного больше, и по стопу я теряю примерно 20-50 долларов. Когда как если у вас маленький депозит, берите риск от 1 до 2 процентов депозита. Что означает риск? Сумма, которую вы потеряете по стоп-лоссу от депозита. Например, с таким балансом у меня будет риск 2 процента. То есть я смогу потерять при стоп-лоссе только 2%. Доллара, то есть 100 минус 2% равно 2 доллара на стоп. Как это рассчитать? Например, это у меня евро GPI, но представим, что это криптовалюта. 0,30% у меня стоп лосс. Давайте возьмем любое плечо, например, плечо пусть 40. Да? Я считаю 0,30 умножить на 40 будет 12%. Что это означает? Вот эти проценты, что мы только что высчитали, это будет наши ROI. То есть то, сколько мы потеряем от маржи. А давайте к этому добавим money management. То есть вход на 5% от депозита. В нашем случае от 100 долларов это будет 5 баксов. Теперь считаем, если мы возьмем 40-е плечо, потеряем 12%. 5 долларов минус 12 процентов будет всего лишь 0,6 центов то есть 60 центов потери таким условием мы можем увеличить плечо до 125 мы можем увеличивать либо маржу либо же плечо до того момента пока мы не упремся в свой риск риск у нас 2 доллара то есть давайте посчитаем со 125 плечом то есть возьмем биток например 125 плечо умножить на 0 30 это будет 37 и 5 процентов то есть x, давайте запишем, x 0,30 равно 37 и 5. Кто не понял, вот это число, это то, что мы потеряем в процентах. То есть это ход цены в процентах. Давайте возьмем наши 5 долларов. 5 долларов отнять, 37. Выйдет доллар и 8. То есть мы потеряем даже со 125 плечом доллар и 8. То есть мы в наш риск упремся. у нас будет в запасе всего 20 центов, а так как комиссия может составить 0,2%, мы примерно так и рассчитаем. Ничего сложного, либо же мы увеличиваем плечо, либо же мы увеличиваем а, вход в сделку, то есть увеличиваем нашу маржу. Так, мы все удалили и давайте представим, что у нас огромный стоп. Например, не знаю, ну пусть будет 0,77 и тейк у нас будет 1 к 3, то есть риск нас будет 1 к 3. Вот. возьмем те же 100 долларов и начнем считать 100 долларов риск у нас 2 процента ну, но это прям огромный риск но для такой маленькой суммы в принципе нормально то есть это у нас будет 2 доллара давайте опять же рандомное плечо возьмем. давайте возьмем чин 33 4 x умножить на ход цены 0,77. 0,77 равно 26 и 1 теперь читаем мы берем вход в сделку по мани менеджменту 5 процентов от депозита это 5 долларов и считаем 5 долларов минус 26 и 1 процент сколько же это будет это будет 1 и 3 1 и 3 Потери а, по стоп-лоссу. Вот. То есть, чтобы вас не мучить сложными задачами, давайте на простом языке все это расскажу. Мы берем ваш а, депозит, выделяем себе риск, который мы будем тратить в каждой сделке. Мы не будем отходить от этого правила. Мы берем риск, например, чем меньше депозит, тем больше риск. Чем больше депозит, тем меньше риск. Но давайте возьмем средний депозит и 1% риска. Вот, то есть мы берем от депозита, отнимаем 1%, у нас выходит какая-то Nная сумма. Потом мы берем нашу сделку, то есть у нас есть сделка ФРР, 1 к 3, как минимум. Это для того, чтобы соблюдать высокое мат ожидания, для того, чтобы не уходить в минус. И мы считаем ход стопа, то есть процент стопа умножаем на любое плечо. Берем энное плечо умножаем это плечо на наш стоп и получаем какой-то процент этот процент это у нас будут рои, то есть это ваш процент который вам показывают там бинанс возле вашего панела то есть с левой стороны например это заработок в долларах и справа это процент заработка. таким образом мы получим наши райи если мы умножим стоп на плечо потом мы берем money management это 3. В зависимости от депозита 5% от нашего депозита и считаем. Мы берем, допустим, это число и отнимаем от РАЕ. Получаем сколько-то там долларов. Потом смотрим, если у нас вписывается в риск, тогда заходим в сделку. Если не вписывается в риск, тогда берем либо меньше маржи, либо меньше для новичков будет сложно, но я думаю ничего сложного. Давайте еще раз. Берем наш депозит, отнимаем от него наш риск. И риск это должен никогда не меняться. Потом получаем наш риск в долларах. То есть в долларах. Входим в сделку на 3-5%. Берем нашу сделку, умножаем стоп-лосс, ход цены стоп-лосса на плечо. Получаем наше рае. Потом берем маржу, отнимаем от рае. И получаем сумму в долларах. И смотрим, меньше ли эта сумма, чем наш риск. Или же больше сумма, чем наш риск. Если больше, уменьшаем либо маржу, либо же плечо. Вот, я надеюсь, доступно объяснил. Всем спасибо. С вами был Чинтрикоин. Подписывайтесь на паблик, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Короче, вы все шарите. Всем пока.